Высадили нас хрен знает где. какой-то дыре, да? Mm -hmm. Хуже, чем мой бывший, И глубже, даже. Мы прошли по колено в детских игрушках. Это как страшный сон было. Домов... Ебешим количество. Страшных. Очень страшных. Мы не знаем, что это такое. Если мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это да. такое. Да. Но лута вынесли достаточно. Видеокарты, переходники, матрицы, детали для машин. Да, полно всего. БК очень много. Бек. Килу видели? Килу там да, или да, с уфимский встречались? На... Да убились. В итоге, Вроде, короче, выдал... одного охранника выбили. Мне Килу тоже ранили. Ты, ну, ранил. Ранил. ты его ранил? Ну, вот, Я, охранника ранили, ранил. Я охранника ранил, но Килу ушел. Я охранника ранил, а он нет, а ты Килу ранил, а он ушел далеко. А, а. Как до Барата добрались? Без приключений? Да просто на характер вышли. А да. что случилось там? Говорят, Короче, что там взорвали, всех уничтожили. Как так получилось? Просто бировцы покупили бармена, и они вовремя вышли из бара. Да, там а денег сколько в итоге-то у вас осталось на ваших телах? Если бы не сглупили с покупкой сибза, то получается 5 200 за ну, вас спас, он же, вы же выжили после контузии. Кент а, выжил, меня подорвала граната по жопу, но мне было так лень идти, я так потушенно сел. Молодцы. Плюс чай разморил, вообще бармен, балдежный Что? чай, спасибо отдельное. Со спиртом? Да.